Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим с, э, о таком вредителе, который досаждает очень многим. Называется он белокрылка. Так вот, как с ней бороться? Уже многие наши дашники э, знают этого вредителя, уже боролись с ним, и все безуспешно. Ну, во-первых, давайте познакомимся, что э, даже в наших условиях Беларуси э, э, живет в природе около 30 видов белокрылок. Но они все живут в природе, они нам не досаждают, мы их не замечаем. А вот э, очень вредоносная появилась, была завязана с посадочным материалом когда-то из-за рубежа. Это тепличная белокрылка. Но вот эта белокрылка, она всеядная. Она повреждает порядка 300 видов растений. Особенно э, эта белокрылка любит растения семейства посленовых. То есть ее можно встретить очень на помидорах, ее можно встретить на табаке, ее можно встретить на наших любимых петуниях, которые буквально облеплены этим вредителем. Ну, также они, но она может быть и на кабачках, я покажу потом вам в кадре, она может быть и на свекле, то есть на любом растении. Что вред, что причиняет белокрылка? В чем заключается вред, это, вред от, этого, ну, от этого насекомого? Она маленькая. В размах крыльев, как маленькая миниатюрная бабочка, размах размахе крыльев она идет 3-4 миллиметра, очень маленькая. Но она э, живет на нижней стороне листа, высасывает сок из растения, лист начинает деформироваться и один, и второй, и третий. Поскольку белокрылки очень плодовиты, каждая дает где-то порядка двух 300-300 яиц откладывает они плодовиты быстро отрождаются буквально через за месяц это два поколения не могут дать и все и наша белокрылка защеляющие наши культуры они начинают шахнуть но урожая начинают пропадать это раз во вторых листья становятся липкими после белокрылки значит что это никто не виноват это белокрылка и мало того что становятся липкими на них поселяться сажистый грибок и все наши препараты, которые мы будем использовать от сажистого грибка, они не оказывают совершенно никакого влияния. Значит, как бороться с этим вредителем? Ну, кто провел химические способы, понял, что смеси только разных препаратов могут помочь против этого вредителя. Но не забывайте, что это мы можем применять на декоративных культурах. На нашем э, участке, где выращиваем э, все культуры, которые мы будем потреблять в пищу, то есть любые овощные культуры, нам это нежелательно. Есть ли способы избавиться от белокрылки? Конечно, эти способы э, придуманы как для теплиц, так и для открытого грунта. Что можно порекомендовать для теплиц? Ну, для теплиц, для того, чтобы не было белокрылки, э, вешают желтые клеевые ловушки. Вы видели прямоугольные листы э, желтой бумаги, промазанные клеем, их просто-напросто подвешивают в теплицах. Значит, подвешивают через каждые 2-3 метра, подвешивается эта ловушечка. Э, она любит желтый цвет, садится на эти ловушки, прилипают и больше как бы... Уже не летают, погибают на этих, на этих ловушках. Ну, это в цеплицах, там понятно, там условия позволяют. А вот в открытом грунте можно ли изловить? Конечно, можно. Делается очень просто. Поможет обыкновенная пластиковая бутылка. Отрезаем. С двух сторон делаем два, два окошечки. И вот эту пластиковую бутылку заполняем брашкой. Брашка делается очень просто. Дрожжи, сахар. Можно добавить немного плодов, которые воспортятся. И получается очень хорошая брашка. Значит, такую бутылку мы заполняем на одну четверть. То если полтора литра, значит мы ее заполняем меньше литра, где-то грамм 600-700. Она надежно крепится шпагатом на любой ветке вы можете подвесить, на любом дереве, на любом строении можно подвесить. Она источает запах брашки и на эту брашку летят белокрылки. Летят белокрылки и там тонут, просто-напросто тонут в этом растворе. Ну и кстати, этот способ очень будет хорош, если у вас есть ранние сорта груш, которые повреждают осы. Потому что осы также любят вместо груш летят в эту брашку и погибают. То есть наш участок, мы спим, а наш участок освобождается от вредных объектов, от насекомых, которые вредят нашему урожаю. Это одно, одно направление борьбы. Следующее направление, что очень такое хорошее, положительное, но это надо искать в крупных садовых центрах. Есть такой гриб, называется Ашерсония. Так вот, это ашерсония, споры в сухом виде продаются этого гриба, растворяются в воде по инструкции, обрабатываются растения. Гибель белокрылок на растениях, если обрабатывать нижнюю сторону листа, достигает где-то 90%. То есть очень хороший эффект. Но, это что вы тоже можете не найти. Давайте будем сходить из наших реалий. То, что нам более доступно можно найти. Вот В результате поиска многолетних экспериментов я придумал очень простой способ, который помогает от белокрылки. Конечно, этот способ вы можете найти в различных вариациях в интернете. Но авторы настолько мудроствуют, настолько добавляют разных ингредиентов, что непонятно, что помогает, а что не помогает. А состав очень простой. Что нам понадобится? Нам понадобится рабское масло из расчета 50-70 мл на 1 литр. И, соответственно, с этого расчета мы рассчитываем на 5, на 10 литров, сколько вам надо. То есть, если на 10 литров, то нам пойдет почти, почти бутыль, пол-литровая, ну, пол-литра пойдет это масло. Беру бутыль. Обыкновенно пластиковая бутыль, она тоже есть в 5-литровая. Наливаем туда масло, заполняем водой. Для того, чтобы наш раствор лучше держался и упрощеннее, мы берем туда, добавляем из расчета 100 грамм жидкого хозяйственного мыла. Если 50 литров, соответственно, 50, 50 миллилитров жидкого хозяйственного мыла. Добавили. И все это берем энергично взбалтываем. Когда мы сбалтываем, мы получаем суспензию. суспензия эмульсию, как вы хотите называть. Ну, все так получается, жидкость белого цвета взболтанули хорошо, и после этого заливаем в опрыскиватель. Заливаем в опрыскиватель, а почему в опрыскиватель? Потому что белокрытка, в на нижней стороне листа. Не на верхней, а на нижней. И снизу, как бы, ну, если мы будем брызгать ну, каждый листик по отдельности, мы можем его поднять. Но если у нас листья много, это сами представляете, что нереально поднять каждый листик. Залили, во, залили в опрыскиватель и обрабатываем нижнюю сторону листа. Прошли. Значит, не думайте, что эффект так быстро проявится. Я говорил, что это э, насекомое, очень плодовитое. Поэтому через 4 дня такую обработку надо повторить. Но ну, обычно 3 обработки, максимум 4 обработки полностью избавляют ваш сад э, от этого вредного насекомого, от белокрылки. А смысл всей этой затеи в том, что на солнце она вылетает, рапсовое масло в смеси с мылом просто-напросто как бы, склеивают. Ее склеивают, и она падает, и она не может двигаться. И чем жарче погода, тем, тем лучше эффект. Это безвредно, совершенно как для природы, так и для вас же. Для ваших овощей это раз. А во-вторых, рапсовое масло имеет еще бактерицидные свойство. И оно как бы препятствует возникновению многих болезней, гнилей на ваших э, овощных культурах. Так что воспользуйте способ простой, до, доступный и эффективный. Но не забывайте, что его надо повторять через э, 4 дня. Это раз. И во-вторых, во время работы, где-то минут 10 поработали, надо ваше опрыскивать с этим раствором, опять же взболтануть, Потому что масло и вода, они начинают разделяться. Почему не, имеют, почему не сюда получается эффект? Сболтанули, опять это... Эмульсия опять у вас получилась, вот, и опять обрываться дальше растения. Вот единственное неудобство. В остальном способ превосходный, чего я советую. А там добавлять те компоненты, что там написано, это, ваше, это уже ваше дело. Но я убедился, что вот такой простой состав действует очень эффективно против этого вредителя. Вот я не советую химию, а советую доступное такое биологическое средство. Вам хороших урожаев и чтобы вредные насекомые не залетали на ваш участок. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, у нас много и что есть интересных тем. До свидания.